Привет, друзья! Меня зовут Лера и, и вы на, на канале Видео Леонид Сегодня у нас будет пицца Леонид Это моя дочка. А это мой папа. А это наш кот Леонид Леонид Леонид Леонид привет. Привет, наша Леонид Леонид Леонид Леонид корм, Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Здесь попадется тебе. Или попадется тебе, Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид о, да. Хрен. Ой, да. Такой. Сахарная пудра? А про сладкое все остальное я вообще молчу. Ой, у нас сегодня да сладости эти в разные фреши. Yeah. Топинг. Сегодня будет очень жарко. Со шпротом, еще со сладостями, с лукумом. У нас холодец. Еще, кстати, забыли про холодец, сказать. Холодец, ребята, холодец в пицце с котящим кормом <laughs> Чем еще? Короче, с сладостями, вечер... с кремами, не я не знаю, тут со всеми. Будем запивать Фантой и кока колу Я же не пью Кока-Колу, а она только пьет Кока-Колу. Не хочет он, да? Отпускаем да. кота, я... наверное. Все, пусть Беги. кот идет гулять. Смотри, я думаю, будет уже понятно, где вы будете проводить нашу ночь, вечер. <свес> После того, всего, как мы поедим. О, боже мой, это точно. У нас сегодня вазочка. В этой вазочке очень много заданий, как бы да. продуктов. И кто какой вытянет из нас. Ты и будет свою пиццу уложить. Здесь у нас две пиццы. Сейчас мы мажем кетчупом. Да. И что еще? И сыром. Сыром добавляем? Да. Э, мы сейчас намажем нашу основу э, кетчупа, потом засыпем сыром. Давай, ты первый. Давай. Вот так сейчас будем бомбить сюда все. Ну что, давай сделаем основу? Да, давай ты первый. Кетчуп и сыр, да? Да. Все, поехали. Теперь сыр, давай. Давай, ты себе, я себе. Угу. Ты любишь больше, когда давай у тебя. Сыр. Да, я обожаю сыр. Двойной. Нет, я сейчас сделаю так, а потом еще сверху, когда мы уже все вот это вот положим сюда. У тебя, кстати, больше. Нет, у меня меньше. Все. Вот так будет круто. Так, основа. Давай покажем. Вот. Вау! Да. Так. Основа у нас готова. Теперь самое страшное. Давай. <связывается> На камень нужно бумага. Давай. Ну, давай. Камень Они а, у нас чи чи Ладно. Чи-чи-чи-чи. чи, -чи, -чи. чи, -чи, -чи. Ты первый. Ну ладно. Окей. <связывается> Приправа. Приправа 10 овощей елки Опа. Дарю. Сначала пока неплохое. Ээээ. О, боже мой. <сёк> Я знала, что выбирать. Все? Еще. Да хватит, <сёк> оно солевное. Ты что? <сёк> ну, все. <сёк> Давай. Только не надо показывать. Соевый соус. Во! Хотя, в принципе, нормально Пожалуйста Ой, На. давай Давай, давай Куда ты в крышечку? Так нельзя ну. А. ну, давай, давай, лей Не, еще, что это? Это мало Вот так, еще одну я его, кстати, никогда не пробовала. Он вкусный? Не, он не очень такой. Ну все, ладно, хватит. Я сейчас беру. Угу. Так, короче, сейчас будет цирк. Молоч... Молочные подушки. Хи-хи-хи-хи-хи. Эй. -э -э. Круто! Все очень круто. На. Ничего это будет. И, видишь, ну, ты видишь, ты уже подумал, мы... да? Все, хватит? Куда это пить? хватит. Я больше не могу. Давай еще. Не, nee, хватит. Давай, <с ficou red> ты. Разошло по всей пицце. Давай, теперь твоя очередь. Желе! <с dairy> желе! <с ar> Пожалуйста, дорогое! Ай, ну, а да. можно его так скушать? Пицца с желе. С молочным желе, с фруктовым желе. Не, слышишь? Так не ешь, давай сюда добавляй себе. Чего вкусно? Ну давай, давай, Лера, Ой. добавляй. Давай, давай, давай. Еще вот так вот полностью, ну вот, что мне вот это это не пойдет. Еще, давай, давай, давай, ложи, ложи. Я с молочным. Я не могу ее. Все, хватит. Нет, еще чуть-чуть. Сматьет. -чуть я беру. Колбаса. Это все круто. Есть у нас колбаска. Это колбаска. Все в мою пиццу. Ну, нормально, с шоколадными подушечками. С колбаской. Будет нормальная такая пицца. У меня все, у меня все хорошо, я не знаю. У тебя это какая-то молочная вообще непонятка. Вот, смотри, как я себе вот такую прям забиваю. Я хочу, чтобы у меня больше наполнителя было. Все. Давай! Ну, котячий корм, ну котячий, давай корм, роял! Эй, Гео. К... Ты бойся! котячий корм! Давай, Лера, вс, реально! Покажи? Покажи нашим зрителям, любимым, что там у тебя. Нормально, фигарь туда. Давай, давай, давай, давай, давай. Вообще, это... Я вообще бию пиццу делать. Ой! Yeah. Yeah. <coughs> <coughs> Ужас. Вот это, да, Ты сам О, как шоколадные горошки какие-то. Ну, Лера, у тебя самая крутая пицца, я тебе реально говорю. Она у тебя самая вкусная. Пока у тебя. Расскажи, что у тебя сейчас? Я не знаю, что тут у меня. О, да. Ладно, моя очередь. что я смеюсь. Ну, самое такое. Холодец, холодец. Или топинг. Или что там? Хрен! Хрен, лки-палки. Я его ненавижу. Хе-хе-хе-хе-хе. Такие надо. Я вообще, не Побольше, давай, побольше. Ну, больше, больше. Прямо так вот всю бабку высыпать. Да ты что? Давай. Нет, еще давай. Да еще дают. Да ты что, давай... Вот сколько я себе... Вот этой вот молочной штуки. вот сколько ты не себе кидай. Да ты что, я его не съем. А я, плюс есть. Теперь беру я. Давай. Ну, возьми еще шпроты туда. Ну шпроты для тебя вкусные. Сливки! Сливки? Сливки! Пожалуйста! Президент! Вс! Вс! Мм! Ну такой вкусный, я не знаю. Да еще чуть-чуть! Нет! Да! Нет! Вот так! Да у тебя нормально вкусно! Ну, у меня. Знаешь, папа! Кичуп с молочным, супер! Просто! Так у тебя тебе сучка туда такая сладкая, с котячим кормом. Ты ее обязана съесть! Нет! Ты? Как и нет, да! А так, лад ладно, я беру. Давай. Посмотрите на ее пиццу посмотрите на мою пиццу, пожалуйста. Топинг! На! вообще посмотри. В смысле топинг? Поднимите. Я офигел в шоке. Мне его сюда надо было. Да нет, слышишь, мне с колбасой Шоколадный топинг. Ладно, хорошо. Ого! мама ми! Давай пол этого. Да нет, что... С хреном. <с <xem> Хрен перебил. <с Rustica> Друзья, вы знаете, я не знаю. Это, это, все, быть... это жертва ради вас. <с aquele> я еще такого в жизни не делал. Серьезно, это впервые мы вот так вот с дочкой делаем. Сегодня мы не читаем рэп, но мы <с: делаем <с? челлендж. О боже. Кстати, ты сказала, за у нас уже 2 миллиона просмотров. Где? Как, как дура плачет. 2 миллиона? Уже, посмотри, я сегодня посмотрел уже 2 миллиона просмотров. За да хватит месяца. себе. Все, я больше его не буду, это сильно много. Вот это у нас, ты посмотри, какой да. у нас контраст. Так, ну все, давай, бери ты, я хочу, чтобы ты вытянула шпрот. Серьезно. Не знаю, да, мне нравится шпрот, вкусный. У тебя просто котячий короб. Это Хаммера пицца. Давай. Ещё-ещё, боже, ещё конфеты. Ну, ш, быстрее. Сахарная пудра. Сахарная пудра, хорошо. У меня, короче, молочная пицца. Что я вам хочу сказать? Я посмотрю, как ты это будешь кушать. О май гад. Давай, давай, хорошо так, хорошо. Короче, у меня молочная пицца. Давай, ты так хорошо. Слышишь, я, я у себе все поразмазываю. Кстати, если вы заходите, мы оставим рецепты. все хорошо ладно я кукуруза Ты зараза. кукуруза Ты зараза я себе кукурузки в шоколадную пиццу у меня такая более сладкая но этот хрен если бы не этот хрен лера И у меня очень красивая пицца ты пока ты засыпай, я буду доставать Вот У меня все вообще здорово ХОЛОДЕЦ! ХОЛОДЕЦ! ХОЛОДЕЦ! ХОЛОДЕЦ! ХОЛОДЕЦ! ХОЛОДЕЦ! Хорошо, пожалуйста, дочка ХОЛОДЕЦ! Ну, ну, типа. Дает тебе отец ты ХОЛОДЕЦ! Дает тебе отец кушать, дочка Я ненавижу Я ненавижу холодец Давай, бомби нормально По углам, что ты себе Эйфелеву башню ставишь Вот здесь, везде Давай Хочешь. Нет, еще. Давай, давай, давай. Давай, еще, еще, еще колодцом. Пицца с холодцом, ребята, ну это вообще бомба. Я вижу, как она расстроена. Yeah. В принципе, я не знаю, как я свою буду есть. посмотри, что у меня здесь. У меня вроде слоны. Спасибо, слоны шли. нагадили. Mm -hmm. Ладно. Здравия. Я, да? Mm -hmm. Привет, я взял? Мармелад! Мармелад. Это а вот это сложно. А ч, может луку? А, ну ладно. Лука там отдельно. Гоблин-то большие. большие. Этого я и ждала. Это пипец ну, какой-то. Давай еще, еще давай. Ты ложи, куда? Ложи. Зачем ложи? так много? Лажай, лажай. Все выкладывай. Да ты что? <смех> <смех> так, хорошо. Ну, твоя очередь. Это нельзя было эту, эту бумажку брать. Шпроты. Шпроты? Шпроты. Хорошо. Хорошо, давай. Все будет брат. хорошо. Ну, давай, дорогушенька. Так вот, хорошо их туда тоже. Как Блин, бы она... молочные с рыбой. Это очень круто. Угу. Ты знаешь, это, наверное, самый крутой будет пицца челли. <ислушаем> Доченька, о oh е yeah, Ты тут вкусная, и все, Какая вкусная пицца. пицца все. Все. Все? Нет, Лера, еще, еще, нет. Еще рыбки туда. Еще одну, еще одну, давай. Смотрите, последняя. Так, ладно, моя, да? Луком. Шо? Да елки да слышишь, у меня сильно сладкая, я не могу такая. Вот, ребят, луком. Если бы мне это вот эта вот молочная, было бы все круто. Слышишь, если бы не мой хрен, с mm. шоколадными, на вот такими подушечками. Я не знаю, что это за пицца будет. это вообще пипец. Ребята, вы посмотрите еще у меня. Не, ну на вкус у меня аппетитнее. Согласись? Согласись? Это когда мы еще его как бы ты посмотри. это. А это все расплавится. у меня так все красиво, хоть у меня такое, но все никакое, но у тебя какой-то вообще, я не знаю, у тебя okay. вроде я не хочу даже говорить к столу. Ну все, давай и бери. Что, давай, <свят> бери. Ты смотри, я и так много <свят> доложил. Так, Нет. А что? А что у нас осталось? У нас осталось оливки и у нас остался майонез. Оливки, майонез. Да. Все. Я хочу оливки. Ну я только не майонез. <свят> я хочу оливки. Давай. Ну. Я не знаю, какую взять. Давай, думай, думай, думай, думай. Майонез и тебе вообще. Майонез! Да ну тебя! Всё, ничего я не могу. Майонезик туда хорошо, так вот по бокам, знаешь, чтобы... Да! Капец, кетчуп майонезом был вообще супер. Я не знаю, я в шоке. Лера, это пипец. Ну давай, так, нормально ли? Давай, давай. Тебя. Вот так, хорошо. Вот так с рыбой. ничего туда, давай, вот так. По бокам. Ой, хорошо. Нормально? Ну все, и мои оливки остались. А ты оливку? Оливки. Ну, хорошо. Вообще, блин, супер пицца. Вот это очень круто. Не знаю, это, наверное... У меня вообще, я не знаю, что это у меня. Боже мой. Ну вот посмотрите, ребята, какая у нас вот именно ап аппетитная. Ну да, у меня более аппетитно смотрится. Я бы такую пиццу продать мог. Но кто ее съест? Она реально А потом сфоткаем и смотрите в автиминстаграме. Так, давай, наверное, покажем. Сейчас, что мы будем делать? Ой, боже. Микроволновочку. В духовочку. В духовочку? в духовочку? Нет, в микроволновочку. В духовочку. Ну хорошо. Даже в я микроволновочка. Ну в свою давай, луку. покажем. Что вы мы... не видите? И вы хотя бы сначала на этом этапе, перед тем как мы его будем кушать и отправим это все в духовку, вы сначала посмотрите и сделайте свой вывод. У кого, у кого пицца лучше? У меня или у моей дочки? Вы посмотрите, какие они. Ты расскажи, что у тебя сейчас вот, по этапу нашего соревнования. <м hybrid> ну расскажи свои ингредиенты в У меня желе У меня э, сахарная пудра У меня холодильник у, меня... <с> -э <multicilic> <с> у меня майонез И у меня шпроты <с> А котячий корм <с> А, у нее котячий корм <с> У нее котячий корм, Роял Ребят, у меня <с> У меня мармелад <с> У меня лукум У меня шоколад Оливки, подушки, сладкие подушки, кукуруза, колбаса, приправа, блин, у меня приправа, и самое гадкое это у меня хрен. Это реально этот острючий А потом поменяемся еще. Чем? Не, я попробую твою, ты попробуешь мою потом. Ну, возможно. Тебе надо все это съесть. Да, конечно. Да, кто из нас больше съест, то ты победит. Ты со своей, я со своей. О! Да, а ты что думаешь? А еще того раскресать все. Ну все, в принципе, давай в духовку. Итак. Опа! Поехали. Поехали. Итак, друзья, вот что у нас получилось. У папы она жутко воняет шоколаду. У меня жутко воняет рыбой. И плюс у меня это все холодец. Это все молочные. Растекнутся. Все, растекается. Смотрите, вода. Вода. Репе. А кошачий корм у нее воняет на всю квартиру, я не знаю. Посмотрите. Корм. Ребята, мое произведение это уже после духовочки. Да, фу. Ну ч, давай будем пробовать. Нет! Твоя рыба в майонезе, я не знаю. С этим с чем-то. Что там у тебя? Рыба, майонез. Ой, да смотри, как кошачий корм у нее, ребят, плавает. Вот прям плавает. Фу. Я сейчас разрезаю майонез. Я не, я не знаю, как это -то есть. Не знаю, майонез это как бортики. Я разрезаю бортики и все выливается. Фу, я честно, я. Блин, мне уже. Я вот это макнул ножик. Я не знаю. Я не знаю, как я спою. Боже мой. Папа. Слушай, может какой-то кулек, потому что может вырвать. Салфетки. Салфетку? <звук> На, все, не говори об этом, я тебя прошу. Слушай, он еще не режется. Мне тоже. Фу. На. Фу, мама мия. Я пробую. Я, я пробую. Не, я, я не смогу. Это плыть, честно. Я не смогу это. Ей э, лучше не нюхай. Не нюхай. Есть прическа. Я не могу это есть. Это тупо. Да что ты хоть попробовала его? Амфика, там рыба. Да какая рыба? Там нормально все. Но а Это. Колу пьет. Это кола. Фух. Не, я такую Я фигню... рыбу больше не ем. Я такое говно не вообще. Я даже есть не хочу. Пробуй ты, мою. я твою. Я твою? Да ты шо, я в жизни да, твоей. От твоего аппетита выглядит, я хочу твой скуш. На, хорошо. Ну, смысле я это сказала сейчас? На. Ну на. Хотя бы попробовать вот эту приправу. Дай. дай. Нет. Я, я выберу сама. Я хочу. Ну давай. Фу блин, этот запах Давай, пожуй, пожуй! Нормально, тебе нравится? Фу блин Фух, ты уже есть! Всё, короче, попробуй, я не знаю что Не надо Чего? Нет, я боюсь это делать да не, я не могу твои пробовать. Я на него как смотрю, мне уже меня я вырву, реально. Реально сейчас вырву. Ты Не пробуй. Не пробовать? Я такую, знаешь, я в свою жизнь вс ⁇ ел. Вот такое говно. Папа, у кого хуже? У меня ч ⁇ у тебя? Ну, мне кажется, что, наверное, у меня. я не знаю. У меня. Честно, у тебя, да, у тебя там кошати... да Друзья, вот такой вот челлендж у нас получился. Вы видели мою пиццу? Видели да. Леройную пиццу? Итак, друзья, если вам понравился. <свят> если вам понравился наш пицца челлендж, подписывайтесь на наш канал. Да на <свят> Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш инстаграм. Ну при чём всё? Ай, Ну при чём?